В общем, всем привет. Почему так долго пропал? Потому что у меня были проблемы с компьютером. Переустанавливал винду, все программы, плагины и все-все-все. Тот, кто с этим сталкивался, тот меня поймет. В общем, что у нас? Пятый урок. Это эффекты. Их тут немного. Все это заезжено. Все это большинство из вас, наверное, знает уже. Но, тем не менее. Вот. <coughs> что? У нас есть стереодорожка. Мы ее дублируем. Почему? Нафига нам создавать, если уже есть та, которая отправлена на общую? обработку вот все у нас есть этим бы обязательно стерео потому что вот допустим если я захочу диле не в моно а в стерео да то мне придется там вешать даблер а дорожка должна быть в стерео вешаю даблер <клево> все выбираем середину все после чего вешаем delay delay стерео обязательно 1 четвертая выставляем можно 1 вторая как бы ничего страшного все повторение по минимуму и выключаем аналог зажимаем alt нажимаем правая кнопка мыши точнее левая и перетягиваем сюда <связываем> слышно да повторение само вот это все, чтобы она была такая, как бы не мешалась, опять повешаем сюда. Да нет, можно прямо это сделать на дилее. Срезаем низкие частоты и высокие. А -а -а -а -а -а. Дистанцию. Еще низких срежем. А -а -а -а -а -а. Дистан... Все, вот так Дистан... пойдет. Станцию держи, братишка. Ты в этих разговорах стал высоким слишком ведь скорый позд. Высоким слишком где примерно. Ну, вот здесь можно тоже добавить. Стал высоким, слишком быть скорый поезд. Прожиет, тут не остаться ближним. Копы лютуют по дворам, но мы все сбросим, тише, киновешит. Сбросим тише, вот здесь. Сбросим, тише, суки в общем, везде, где нужно это вам, я не буду тут корректировать сильно. Можно там заморочиться, корректировать. Я просто сам принцип показываю для тех, кто не знал этого. <coughs> Все, идем дальше. Порадовать да, родных. Что -то я тут делал уже? мне при пришлось все заново пересудить. Проекты этот потерял, пришлось заново скачивать, судить его до тех моментов, где мы закончили работу. <губили> pues, <уровень>. <губили> <губили> Ощущать всех близких. Так. Ощущать всех близких. <губили> так. Так. <губили> сразу дублируем, продублируем вот эту, потому что тут уже есть даблер да, отсюда мы просто уберем дилей вот этот FAB фильтр delay. пусть он остается он как бы не мешает он в моно там его еле слышно все убираем сюда будем делать я не знаю там эффект телефона там, перемешку с дисторшеном. здесь мы выключим здесь тоже было выключил все, заходим. Опять, если у кого есть пакет плагинов Face, то это можно сделать... Вот такой штукой заходим в гитару, <как> включаем GTR, второй стерео. У нас вылазит вот это. И Overdrive. Слушаем, что это вообще такое. А нет, здесь нам наоборот. Нам не нужно в стерео. Убираем даблер. Нам надо в моно. Ощущать всех близких. Так. то убираем. Драйва тоже слишком много. Их ощущать всех близких, я залетел сюда. Вот так пойдет. Включаем основную ведущий вокал, дорожку. И сделаем чуть потише, как бы чтобы его было чуть-чуть слышно, и он не перебивал сам эффект родных и ощущать всех близких я... Все, этого близких. достаточно. Ну, для меня можно, опять же, повторить, заморочиться, но не надо. Ищем вот этот момент, где... Бы порадовать родных и ощущать всех. Чтобы порадовать родных и ощущать всех близких я залетел. Так, где-то примерно, наверное... Вот здесь. Ну, тоже чисто по слуху, если ориентироваться, и до вот этой бочки. Порадовать родных и ощущать всех близких я залетел сюда не первый раз такой вот мыслью, добро про И Или чисто вот по сетке, по меткам мы режем. Порадовать родных и ощущать их, я их. всех близких я залетел сюда. Ну все, вот залетел. такой вот принцип. Что дальше у нас есть? Сюда не первый раз такой вот мыслью, добро про набитый до конца и надо еще как. Дублируем. Здесь уже нам будет нужен даблер. Ага. <клев> Где-то примерно вот тут. Не первый раз такой до конца. <клев> на Убираем Delay, даблер мы оставляем, включаем. Эм, PitchCorrect. PitchCorrect. Выставляем на 12 плюс 12 полутонов. Shift ставим на минус 11 Пусть будет Слушаем что получилось <толкнул> Опять же мне не очень сейчас нравится Как он там звучит Но опять же все принцип Да. И здесь мы просто сделаем его погромче Добавим CLA 76 Сделаем погромче Он точно будет погромче и насыщеннее <толкнул> Повешаем плагин фабфильтр. Рокью Где <клёх> Где же ты Срежем низких Чуть-чуть Минус 3 дБ на 500 кГц И до 5000 кГц мы срезаем высокие <плёх> <плёх> Чтобы он был более читаем Сделаем автоматизацию Опять вешаем фабритр фильтр кью Где-то примерно на вот этом моменте где эта фраза начинается, будем писать сейчас. Примерно так. Можно же, конечно же, зайти сюда, в самоавтоматизацию и подкорректировать все это, подрисовать, где она начнется, где громче, где тише. Ну, я этого делать не буду. Ну едисно, что реверба добавлю побольше. Как искра это испарь на слово искра можно повесить уже дулей. Наверное, я думаю. Что у нас до да, дулей? Тогда конца на душе, как искра, Этот писпар. Да, пойдет. Все, идем дальше. Ш- где-то примерно вот здесь, да, у меня был эффект Скажи, как-то надо жить же Ты либо топишься в грязи, либо тянешь ближних Твое фальшивое натрое Твое фальшивое... Твое фальшивое натрое, так когда? Твое фальшивое натрое, так <клышленный> Здесь у нас будет висеть Тоже еще один плагин такой, интересный много кто про него знает, но его, <coughs> кстати, именно тот прессит он не во всех проектах подходит, кстати, по тональности. Вот здесь он подходит. Сейчас покажу. <coughs> так, опять идем в uh, Pitch Shift. И здесь выбираем вот этот Sound Shifter Pitch Stereo. Выбираем прессит вот этот вот. И он звучит. твоя вот так. Здесь он подходит. Все, опять же, вешаю я CL-76 стерео. Будет громче. Да. Можно поработать с эквалайзером чуть-чуть. <coughs> да, ну как бы здесь он нам больше нужен, чем ведущий вокал. Поэтому как бы сильно его урезать не будем. Пусть он будет лучше сильно читаемым. Твое фальшивань. Трой-то как... Это уже опять мы делаем потише. Нет, твое фальшивань, трой-то как... Все. То есть вот так. Или бы тянешь ближних, твое фальшивань, трой-то так... Здесь мы сделаем тип-стоп. Все вгрезили, ты тянешь ближних, твое фальшивань, трой-то как долгий крыс. Гриз... Ну, то есть вот так это будет. Ну, как бы вот звучать типа... Ты либо топишься в грязи, либо тянешь ближних Твое фальшивое натро, так как долгий кризис И знаешь, мне не надо знать, ведь я так все вижу Тянешь ближних, твое фальшивое натро, как долгий Вот, эм, можно сделать опять же там эффект дилея, да Где он тут у нас Продублировать его и сделать там наоборот Там, чтобы он... Был пинг-понг в эффекте, то есть слева направо, слева канала на правый канал, да, по панораме раскидывал, то есть один раз слева, другой раз справа, <с <inflation> <с <astray> то есть такой эффект здесь можно сделать. Вот, это просто включил пинг-понг и сейчас он будет. <срешатый пинг -понг> <срешатый пинг -понг> вот <срешатый пинг -понг> если убрать ну, вот эти вот высокие, обратно все-все поставить, вот как было с нулевой. Это будет вот так звучать. Uh, выключил Дистанцию uh, uh, держи, братишка. Ты... Можно сделать быстрее, чтобы это было. Где-то одну восьмую выставить одну восьмую. Дистанцию держи. Добавить повторений. Дистанцию uh, держи, братишка. То mhm. есть, ну, yeah. все очень просто. Можно тут нахимичить что угодно. Добавить реверберации просто. Эквалазерами это все захерачить. Просто можно что угодно Вот здесь царь и бог. Просто главная фантазия. Ну и, как вы видите, здесь ничего такого, в принципе, нету. Прям капец. Сверхъестественного. Есть у нас еще вот он. Это что у нас? Где-то тут была. То ли мигалка, то ли что. Сирена. Вот она. Да, баяна посередине здесь стояла. Я ее... Так, мы поставим на ноль. И мы ее сразу отправим на общую обработку. И тут же мы повесим эквалайзер. Эквалайзер мы срезаем до 500 и прямо вот сюда. Вот. Высокий частот, который срезаем до одного косаря. <звучит> Все, чтобы это как-то звучало более-менее, мы сделаем, чтобы в центре не торчало. Включим только минус и вот эту сирену. На этой дорожке мы включим автоматизацию и сразу выставим направо. То есть она у нас справа налево было. Да она не в центре, а справа налево Добавляем сюда реверберацию Добавляем сюда реверберацию по громкости можно чуть-чуть ее убавить. По дворам, но мы сбросим, тиша, ага. Если идем к припеву, припев я обрабатываю, ничего такого. Фишки такие же были на акцентированных момент, моментах. Даблы можно посмотреть, как я обрабатываю. Даблы вообще просто там не эффектов добавляют. Да, допустим, там, как вот я показывал по видео на вот этом проекте. А просто когда был обрабатывал, есть видео у меня на канале, можно посмотреть. Вот здесь здесь я добавил airbag Да. Ну, как-то подчеркнуть хотел момент в припеве. Также вперед, как и той, после. Да. Его можно. Опять же. Он у меня просто отправлен, по-моему, на общую. Даже не на общую вообще никуда. А если ну общую как бы. Раз... Побольше реверба было, поменьше. Опять у нас эквалайзер. Как можете заметить, все на эквалайзере это держится у меня. Я послушаю. Вперёд, и послушаем. Также вперед, как до и после неве... Сделаем погромче. Вперёд, как и то, и после. Ну, примерно так. Ну, в общем, вот и все фишки, которые здесь были. Конечно, можно дофираче здесь настрочить. Ну, блин, просто такая узкольная тема, я думаю, здесь не надо прям сильно. Мне кажется, это будет перебор. Это будет мешаться. Вот, если кому-то нужно, могу сделать ä, финализацию этого проекта, кому интересно. Давайте просто насобираем лайков побольше и сделаю финализацию этого проекта и все. Будет какой-то новый проект, буду делать обзор на него. Сведения будут везде, я думаю, разное. Все, до скорых встреч. Пишите в личку.